Я пробовал водку с ним пить нормально. Так. Я это не буду вырезать это. Аутентичность, апельсин. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Настало время опробовать энергетики Дранго. Четыре вкуса. Классический. Так, это кто у нас? Это черная смородина. Черная смородина. И малина. Манго, апельсин. Че? начнем? Давай начнем с белого. Можно, кстати, разные флаги выкладывать. Цветом. Так. Оп, оп. Манго. Не белый, он желтый какой-то. Ну, банка-то белая. Банка-то белая. Я как бы хрен я не чувствую, чтобы там манго было. Это уже для минага не все одинаковые. Как бы сладенько так. Ничего тогда. -то, Кстати, вот эти дранго продаются только в сети магнит. Да ладно. Да. Вон, смотри. Сделано специально изготовлено для АО Тандер. Их больше нигде нету. А, Тут... Что они стоит? Что-то около доллара 69 что-то такое. А, -а, -а. а когда по, это, по скидке, по акции там чуть больше 40. А -а -а. Примерно в этом районе. Грубо говоря, две такого, это как один адреналин. Или три. Даже три таких, как адреналин. Адреналин сейчас 129 или что-то а -а -а. такое. Я пробовал эти водку с ним пить нормально. Вот с этими нам будет тоже попробовать. Потому что я думал, что это за душманская фигня, а не, не нормальная фигня. Я тебе скажу, они самые дешевые, без разницы абсолютно. у них все равно везде состав одинаковый Вода, подготовленная сахар, регулятор кислоты, лимонная кислота, цитрат, цитрат натрия, туаурин, кофеин, ароматизатор пищевые, красные ягоды, ароматические вещества, натуральные ароматические вещества, красители, сахарный колер. Четвертый, хинолиновый желтый, консервант, безанат натриевый, витаминный. Перемикс витамин В6, наоцин, витамин В3, лацин, витамин В9, пантеноновая кислота, витамин В5, витамин С, носите картофельный мальтодекситрин, ДЕ, 11-14. Ну, здесь то же самое, только здесь вот ароматизатор тип манго. Ну. Ну, как бы не чувствуется манго. Ну, да. Давай, черненького. Нет, так давай лучше напоследок оставим его, наверное. Кого? Это же обычный, да? Но попробуй сначала вкус разный. Да, давай тогда красненький. Смородина, да? Да, да. смородина и малина. Смородина и малина. я ну, не чувствуется. чувствуется вообще. Вообще не чувствую. Я думаю, апельсин должен точно чувствовать. Какой как красненький. Ну, тут витамины B6, что-то там. Так это полезно, это лекарство, это лекарство. Тут смородина чувствуется. Uh -huh. Да и малина немножко есть. No. Вот он мне больше понравился. Вот этот красненький? Uh -huh. вот тот? Да. Yeah. Это типа плиторный, да? Uh -huh. вот. Какой-то... Как газированный компот или что-то типа такого. Uh -huh. Так что, ну да, пока этот на первом месте. Это пока остается. Так. <смех> я это не буду вырезать. Это аутентичность. Апельсин. <смех> апельсин, блять. <смех> <смех> Много нашего он один. Пахнет апельсином реально. Но а апельсин я думаю нормально будет. Блин, я что-то ягодки не допил. Ты что-то вообще с ними допиваешь? Ну он такой, да. Что-то получилось. Аплесиново-малиновый Тут тоже ничего такое да. Ну как-то посередине он пока Да, да манга, потому что мне кажется вот сейчас он нормальный будет. Потому что мозг все-таки там вообще ничего не давал. С ответа, наверное. Никакого ароматизатора, дай? Наверное. А, нету, смотри, какие-то ароматизатор пищевой красные ягоды. Тоже красные ягоды? Ну а хуй знает, ароматизатор красные ягоды. Красные ягоды чё? Он типа энергетический дранга, что-то красного тут ничего нет? Ну да. Такое ощущение, что он менее газированный. тех, кто он прям пузырилась, пузырилась, а это что-то вроде поменьше. Видишь, так не прыжит. Угу. Прям чувствуется, что он менее газированный, больше нравится на какой-то типа буратино или лимонад да. похож. Типа что-то такого, да? Ну, честно говоря, мне не заходит что-то он. Вот этот реально, да, самый бодрый. Да это тоже ничего такое. Да? Да вот это вот так вот, первые два места. Вот, да, этот более газированный, этот менее газированный, приемлемый по вкусу. Ну что, как все, как мы любим, из говна конфетку. Нивелировать минусы. Может мы сейчас для производителя откроем идеальный рецепт? Ну, угу, да. можно. Всем мало на Хорошо. Я, честно, напишу. Начнем уже давно. Победителей. Вробно тебе из вас мешать. Тут комбинаций много, да. Блять, по-моему... Это гегемония говна, блять. Шляпа. Вообще, блять, конченая какая-то. Нет цыган где-нибудь рядом, цыганам он нальем, они все берут. ее. И... Такая поршня. Ой. Итог. Классика и манго заходят. Это дрянь, смородина, малина и апельсин ни о чем. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пожалуйста. главное уснуть от этой, блять, двух. Ну вот типа энергетиков, блять, не спал вообще, как бы все ночь.